Я Здравствуйте! Сегодняшняя тема о судьях, кто судить наречен человеком, обречен быть осужденным Богом. И те свои слова посвящаю судьям, профессиональным судьям, от которых многие, многие тысячи людей, семей пострадали. Я хочу обратиться к тем судьям, которых люди считают лживыми тех судьях, которых породила лживая система. Та система, которая испортила жизнь и отравила им жизнь огромным количеством людей. Если вы одели мантию судьи, вы взяли, вы взвалили на себя огромный груз ответственности. Кроме ответственности это еще большая привилегия. И люди, которые стали судьями, они должны понимать, что их человек назначил судьей, но не Бог, судить может лишь Бог. Если вы уже взяли на себя такую ответственность, если вы уже посчитали, что вы созрели, что вы имеете право, что вы должны судить людей, и жизни, поступки, тогда вооружитесь лишь совестью, буквой и духом закона, больше ничем. Даже отметите мысль о том, чтобы система кто-то сверху вам диктовал, какое решение принимать. Чтобы не было звонков, указок сверху. Чтобы не было в судейских разбираться друзей, подруг, родных, близких, заинтересованных лиц. Чтобы ни в коем случае вы не спачкали своей совесть руки взяткой. Чтобы ваша совесть чиста была чтобы перед Господом, перед людьми вы были безупречным человеком, вы должны помнить, что судейство – это не бизнес. Судейство – это вершители судеб, это огромный груз, это чудовищный труд, это очень опасная профессия не только лишь для судьи, но и для члена его семьи, а порой для нескольких поколений после него. Каждый судья сталкивался с разными судейскими решениями. Кто-то принимал решение в отношении двух лиц, кто-то – десятерых, а кто-то вершил закон и диктовал его, принимал решение на континентах, верша судьбы тысяч и тысяч людей, целых народов. Не имеет значения по отношению к какому количеству людей было принято неправильное лживое преступное решение, ложь, она везде ложь, не имеет значения, скольким людям она сломала жизни. одна жизнь – это уже трагедия. Вы должны помнить, когда вы одеваете мантию, когда вы заходите в зал заседаний, настоящий судья – это тот, который вокруг ничего и никого не видит и не слышит, он знает закон. Он прислушивается к своей совести, и он с Богом. Это три критерия, три основных кита, на которых должен стоять судья, Бог, совесть, закон. Если вы не этот судья, если вы стоите на взятках, на подкупе, на системе, на приказах сверху, люди знают, кто вы. Но уж точно не судья. Вы должны отдавать себе отчет в том, что любое ваше неправомерное решение несет за собой карму, воздаяние. Хорошо, что если вы отделаетесь легким испугом в виде болезней или в виде потери работы, материального положения и так далее. Но зачастую этому есть огромное подтверждение на опыте десятков тысяч людей, что страдают дети. Близкие дальние родственники, страдают некоторые даже поколения, зависимо от того, какое судебное решение было принято вами. Нужно отдавать себе отчет в том, что ответственность не только по отношению к людям, в отношении которых вы принимаете решение, но еще и к вам. Ваше решение, ваша точка, так называемая, которую вы поставили в деле, это может быть многоточим, либо запятой в вашей жизни, в плохом смысле. Нужно понимать, нужно быть мудрым человеком, отнюдь не глупым, чтобы понимать и представлять возможный груз кармы, который на вас обвалится в случае, если вы примете заведомо неправильное преступное решение. Не бывает легких решений. Есть стороны заинтересованные, есть люди пытаются подкупить, запугать, уговорить. Судья — это система, это не человек с фамилией, он представляет государство, он представляет огромную систему, систему добра, справедливости, любви, заботы, сострадания и мудрости в общечеловеческом смысле. Если вы выходите за рамки этих понятий, если вы даже не понимаете, о чем я сейчас говорю, горе, этим судьям, горе тем людям, которые за дня в день штампуют решения судебные, при этом в голове работает лишь счетчик денег, который рисует улыбку на лице этого судьи, и он понимает, что с каждым судебным решением он становится все богаче и богаче. Это временно приходит момент расплаты, и тогда вас будут судить уже другие судьи, люди ваша совесть, что является одними из самых страшных и тяжелых судей и неумолимых, которых не подкупишь ничем, ни уговорами, ни спорами, ни деньгами, ни слезами. Вам не поможет ничто, судебное решение, которое вы вынесли многим людям, ломает, портит жизни, вы не скупите свою вину, страдать будут все родные, близкие, дети, родственники, если вы не начнете страдать и не начнет вас грыть по-настоящему совесть в этом возрасте, в 20 или 30 когда вы стали судьей, то, поверьте, совесть проснется позднее, в 40, в 50, в 70, на пенсии, на смертном Андрее, оно проснется, больно будет невероятно. Будут людские проклятия действовать, люди будут проклинать, будут ненавидеть у хорошего судьи. Очень редко бывают враги, если он обоим сторонам объясняет правильность и смысл принятых им решений. Конечно же, есть всегда недовольная сторона, но если судья принимает решение в связи с тем, что диктует ему совесть Господь и закон, которым он руководствуется, то врагов у него не будет. Этого человека никогда не будут проклинать, никогда не будут вспоминать плохим или лихим словом. Это те люди, которые живут в раю. это те люди, которые не боятся ничего. Это те люди, которые живут счастливо всегда, их дети живут счастливо, поскольку они помогают решать проблемы, они создают их. Вот самое главное – понимать, неверное, незаконное, преступное решение проблемы лишь добавляет. Законное решение очищает вашу совесть, как судьи и разрешает огромную массу проблем по совести, по Божьей по вашей, по людской. Еще хочу обратиться к так называемым судьям, которые не носят мантии, но зачастую всех осуждают, вешают ярлыки, постоянно учат кого-то жить. Любители судьи, вы должны тоже помнить, что вы выбрали очень скользкий путь, осуждая других. Вы будете осуждены Богом. Будете осуждены людьми за свой длинный язык, за свои мысли, за свои действия либо бездействия, которые направлены лишь на одну, чтобы осудить, сказать глупость, перемыть кости, запустить какую-то чушь о человеке, потом которая будет мешать ему, а впоследствии вам жить. Это огромная ответственность – осуждать. Это огромная ответственность – вешать ярлыки, и говорить о людях то, чего не стоит даже думать. Оставьте эту затею, оставьте эту профессию, она не к лицу никому, ни умному, ни глупцу. Каждый человек имеет право на свое жизненное кредо. Каждый человек имеет право жить так, как он хочет. И никто не имеет права его осуждать, оценивать, давать подсказки, советы, смеяться над этими людьми. Это глупо, это неразумно, это опять же расчревато. Вы будете осуждены и людьми, и Богом, и совестью, как и в случае с профессиональными судьями. Не так жестко, не так позорно, не так больно, но будете. Не судите, да не судимы будете. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.